Всем привет, на связи мистер офисер, продолжаем играть в игру ориент и его завис В прошлый раз, что мы с вами сделали, мы нашли нашу свою подругу Но мы ее потеряли, в том плане, что она как бы лежит без сознания Кто-то говорит, что ее возможно даже восстановить Надеюсь, это действительно так Помимо этого, мы побывали в тихом лесу, он у нас пройден теперь на 60% Тут есть еще много всего я полагаю того, что мы можем еще подсобрать наше море. Вот что мы, наверное, сегодня и сделаем. И помимо этого мы также прошли задание. Что-то как-то там называется типа семья в сборе. Плохая весть была, мы сообщили эту плохую весть. И нам, ну, в принципе, за это ничего не дали. Также мы взяли задание у хранителей деревьев. Он сказал, поговори с тем, кто знает, что можно сделать с веточкой, которую он нам передал. Мы поговорили с Тали. Талия сказала, что ну, выкини эту хрень и отсюда подальше, чтобы зараза не проникла в родниковые поля и ничего не заразила. И никого не заразила. Вот. И на основании этого мы делаем следующий вывод, что что-то надо делать. Ну и я думаю, знаете, с чего мы начнем, я вспомню, что вот здесь, где мы клык нашли, здесь у нас есть же тоже одна интересная ячейка, ячейка, которая поможет нам, поможет нам чего-то восстановить. по-моему, увеличит энергию, и давайте до нее доберемся по-быстренькому, тогда уж здесь будет, по-моему, сложнее, хотя... Спускаться будет проще. Поэтому давайте. В общем, в прошлый раз было все печально, грустно. Сейчас мы постараемся, заряженные каким-то небольшим позитивом, который у меня все-таки сейчас есть, попытаться кое-что тут подсобрать. Вот эти энергии, не энергии. И... Так, нам надо вниз, да? И с этим всем уже пойдем в бой. Ну, если бой будет. Если не будет, то все равно мы пойдем в бой. Так, а нам нужно еще ниже. Так, тут еще ниже. Просто в самый низ. Ну, все, финишная прямая мы сейчас берем вкусняшки да тоже да вода и пэшка ох ты гад знал куда прыгать а? Я знал куда стрелять тут все знают что делать им воя, мы с вами тут недавно взяли. Гадость ты какая. А? Так. Раная прыжок, да, говорите? Ага, конечно. Я тоже так говорил. Да, перо наше тут совсем не перо. Прекрасно. Слова нет. Так... Это уже интересно. Об. моменты чеки энергии. Отлично. А здесь, тут можно было че? Ага, -а -а, телепорт, да? Солнечный свет нас телепортит. Ладно, я понял. Чем мы получили, что хотели. Можно валить отсюда. В связи с этим. Так, ну, валить куда мы будем? Валить, валить, валить, валить. Здесь мы опять же ничего не сможем. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, что-то пособирать что-то. Ну, там, наверное, надолго это все, да? ух ух ух, ух Охота что-то хоп. Быстренько так взял. Хоп и сдал. И тут сразу возникают непоняточки, да? М -м -м. Предел Баура, заросших недрах, светлых озер. Заросших недрах. Заросшие недра. Где вы? Заросшие недра. Интересная локация, которую я еще не знаю, где она, да? Светлые озера. Да. Что, телепортируемся? Собираем тогда все, что там есть, и будем таковыми. Ага, дух у нас где-то здесь поблизости. Дух, у меня есть для тебя плохая новость. Когда луны светили ярко, в моем дереве не было числа. Я смотрел, как они растут, а теперь ночь темна, а деревьев у меня не осталось. Осталось лишь вот это, единственное семя, да, семя последнего дерева. Не могу смотреть, как оно чахнет из-за упадка. Ты возьми его в благодарность за помощь, пусть и запоздалую. А вот семя, семя нам поможет. Семя дерева, вы нашли новый предмет для задания. Это последнее семя, что осталось у хранителя деревьев. Хранитель деревьев побольше на задание выполнен. Сочти хранителя грустная новость. Так, ну, это семя, я так полагаю, мы сейчас отдадим туда же. Я останусь, да, я буду помнить. Итак, мы можем вернуть это семя. Нашему озеленителю полей талии. Но для этого нам придется опять же сюда телепортнуться. Вот так мы будем сегодня телепортиться походу. Да, неприятно. Так, ты что нам скажешь? Я слышал, что стало с твоей подругой. Мне очень жаль, жаль твою подругу и ту, что ее ранил. Отвратительно, когда сильные обижают слабых. Но огоньки высоединяются... Вот это обнадеживает. Что-то должно избавить нас от мрака, пыли и песка. Может этим чем-то станешь ты? Да, на кого же еще надежда? Это только и на меня. Те какой-то фигнёй тут занимается. Рад тебя видеть. Хочешь защитить навыки? Все, да, больше ты мне ничего не хочешь давать. И я как бы ничего у тебя тоже не хочу брать. А ты что скажешь? Здравствуй, ты, должно быть, тот самый дух, приветствую тебя в родниковых полях. Здесь славно горлик гром строит наш, нам дома, а Вера варит суп из болотных моллюсков. Он пряный и вкусный. Да, было время. Как успехи дух получилось найти семена? Да, у меня есть семена. Давай тебе последнее семечко отдадим. Я узнаю это семя. Или я узнаю. Выходит дерево, которое нельзя было спасти, все-таки не пропало. Тогда приступим. Давай приступим. О, о, о, о, о, А вот и дерево. И оно выросло. И в нем что-то есть. Вообще-то я лучше разбираюсь в цветах, а не в деревьях. Но ясно одно... Это большая редкость. Это семя старинного дерева, которое выросло задолго до нас. А теперь оно будет расти и после нас. Uh, я понял, ничего страшного. Так, ну что, дерево где-то у нас появилось? Давайте искать его. Где он у садил-то? Оно у нас где-то на карте появится, нет? дерево-дерево-дерево где же находишься ты дерево-дерево-дерево наши с тобой мечты так что у нас тут дерево блин. Куда мы приплываем? а мы приплывем туда да Так, что то там? Может, что-то ты расскажешь нам? Я исследую этих лесу. Ну что, как успехи? Поленые топи, взрывающиеся звери. Ох, какая прелесть. У меня уже начинает вырисовываться карта, но на ней еще немало пустого места. Возвращайся, когда изучишь все. Хочешь взглянуть... Так, отображать осколки на ваших картах. Отображать все осколки духов. Готов ли я к тому, что у нас все будет отображаться? Эх, давайте заплатим ему. Благодарю. Так, все осколки духов. Окей, спасибо. Так, давай теперь ты нам дашь вот такую штуку отображения человек-жизни. Ну и мы, пожалуй, пойдем от тебя. Спасибо, что ты есть. А, то есть нам всегда будет сыпать. Прикольно. А тут уже все, да? Мистер Фармер мы. тут есть такая приколюха да? Спасибо, насыпал-то нам. Дружище. Не зря мы к тебе заходили. Hey. Так, что еще тут есть? Есть у нас вот тут еще, да? Приколюшка одна. Ну вот. А еще если мы 250 накопим, да, примерно, то можем увидеть на карте, где у нас другие приколюхи находятся. Так, ХПшка есть, я вижу. Где у нас еще что-то пропущенное? Да в принципе. О -о -о, -о, -о, о о о А как мы туда вообще попадем? <связанная> Интересно. Интересно. Так, еще максимально. А, ну смысла нет еще максимальной. Да, осколки духов. Тут все пособрано. Тут все плохо. Вот еще хп -шка есть. В водах, да, тут. Ну что, будем тогда сюда, что ли, отправляться? Как считаете? Странно, конечно, все есть. Никакого телепорта нет, кроме вот этого, да? Очень-очень странно. Так, еще где мы можем увидеть хиппешку, здесь мы пока не можем взять, здесь хоть заросли. Ага, тоже сложно, да, до него добраться, получается. Тут какой-то слух. Ох, ох, ох. Бархан, одинокий конек блин да нифига себе тут карты собрались расширяться когда артефакт нужен току понимаешь ли блин куда тёпать току идти помогать и ему тащить Сможем ли мы? Вот в чем вопрос. Так, ладно. Пробуем, не пробуем. Или здесь чуть-чуть полутаться? Чуть-чуть. Зачем чуть-чуть? Ладно, успеем полутаться. Давайте пополутаемся, попробуем. Глядишь, что туда получится. Дерево, конечно, мы не увидели. Молодцы. Хе. Чуть позже посмотрим на это дерево. Эй, давайте. Началось. Пока. Пока, мышка. Наружка. Если мы вот так вот сделаем, э, то это ничего нам не даст, да? Угу. Угу. Угу. Мы не готовы к этому, значит еще. Мы к этому не готовы. Обидненько. Я думаю мы уже все могем, но нет. А это значит лишь одно, да? Да, по-моему, что-то еще было. Да. Найди, найди, найди, найди, найди. Ну ч ⁇ вот сюда сгоняем по берегу, да? Очень нам так нужна мана это. Прям мы без нее не можем. Мы опять же телепортнемся. И побегаем, тут пособираем все, что можно. И нельзя. А, дерево же нам еще надо, да? Глянуть, что там с ним. Ой. Да бухни уже. Десяточку. Получу хипешки. Так, где-то тут у нас... тихо. Там вот есть. Вообще никак туда не летит он, да? То есть тут надо как-то сюда приехать, сделать прыжочек. Очень это странно все, конечно. Давай попробуем опять же сюда, а чем мне не дают-то портнуть. Какие они странные, и вы странные ребята? Часто дадут. Дадут. Наход заблюй. Бульк. Мимо. Мимо, мимо, мимо. Дерево хочу увидеть. Где ты? Все, отхилился я. Сохранился я на дерево посмотреть ой вот она нажмите чтобы поглотить свет так поговорить с ким духи ушли а мои деревья пали жертвы упадка одно за другим но ты вернулся и нашел дом да ах мягкую почву для последнего семечка может еще есть надежда на новую жизнь может последняя семя станет первым деревом Ну чё какие мы молодцы поглощаем свет свет предков цвет духов прошлого напитал вас силой теперь все атаки носят на 25 процентов больших урона мы просто прям мощь а ну это все то же самое Блин, как он так говорит Странно. Очень странно. Блин, зачем нам урон этот? это что-нибудь полезное. Ценное. Какую-то хрень. Ладно, пошел я все-таки туда. Сейчас буду махать так, что всем плохо станет. Так, тут нам. Предстоит только спускаться ниже. Ой. Тут аккуратненько нужно действовать. Ой, все. Бум. Чика-бум. Так. Хотя, наверное, это была возможность... Да нет, мы там были. Давайте еще раз. На пузырек. А, ага, тут дверку мы открывали. А по-другому вы и не пошли, да? Ну, логично. Так, тут кармашек мы были, тут собрали, эту дверку открыли, да? и здесь нас ждет. Здесь нас ждет? Да ничего нас не ждет здесь. Я уже вижу, что здесь все плохо, и прыгать нам тут не дают почему-то, что мы тут. Ага. А чё там у нас? Да у нас там нифига нету. Чё я так переживал? Пытался что то сделать. Что с ними не так, я не понимаю. Пицца. A... Давай, стреляй уже. Гад, uh, не стреляет и все тут. Лично. Ага. Мы можем тут разбить, нет? Скорее всего, нет. здесь тоже не можем тут смогли каким-то макаром а за счет наверное того что отлично Отлично, но не отлично. Давай. Ага, отлично. Как нам туда вверх попасть? Это мне интересно. Ду -ду, ду ду ду ду ду Мы летим вверх. Тут все понятно. И тут тоже все понятно. Тут тоже все понятно. да видите, что я хочу сделать? Ё-моё! Как вот эту взломать, гадость! Как тебя взломать? Просто не понимаю я. У нас, конечно, есть еще там умение, да? Офигу ему. А, есть. Перо не работает это все, не работает. Очень странно. Что вот с этим делать? сните мне. Может быть, вот этого сюда надо пригласить. О, да. И что это нам даст? А, ну это мы попали в то место, куда хотели попасть. Так, зачем мы это сейчас сделали? Да? Зачем мы туда попали? Ладно, я хоть теперь понял, я туда могу реально попасть. Ипэшка! Так, тут мы чего могем сделать? Так, Ага. Ага. А, вот ты куда. Давай. Отлично. хочу что я хотел, я получил. Ну, то есть вот такими макарами, так мы можем все это сделать, да? Там у нас типа кто-то есть как к нему попасть ого-го-го-го какой вы а? дружище югамонный люпа дух ходя отсюда пока можешь дух э, вечно ты такой фигню несешь Поздно это уже говорить. Ой, больно, больно, но ничего страшного. Так, где мы тут еще что можем найти? Попырику. Я не уверен, что мы вообще можем. Что-то тут еще найти, Да. Пэшка, угу. как то надо выше подняться, да, спалезны, ничего мне это не дало Давай, ага. Бля, так, э, я еще его прибил классно. Но это зря, кстати, я его прищелкнул, да, он нам тут очень хорошо мог бы помочь. Мог бы. Так, можем зацепиться. Так, сохранение. А это зачем нам? Не понимаю. Прошло, типа забрались. И что? И зачем? Типа чтобы подняться повыше, да, там куда-то? Так, ладно. Ай-яй-яй! Серьезно? То есть мне тут должны преследовать, я так полагаю, кто-то, да? Преследователи должны быть уметь. А этот-то куда? Что тут взламывать? Объясните мне. Что тут взламывать? Эй! Взломатели. Все. Не хочет он больше с нами ходить. Вот то место, да, в которое можно было сразу попасть. что там втыкаете? <звы> <звы> <звы> Не понимаю, ну допустим, они меня поднимут куда-то сюда, да? Ну да, по идее, они так и должны меня куда-то туда поднять. Блин, летит и туда. А? Ничего он уже нам не расскажешь, не покажешь. Блин, это пипец, тихий лес этот. Ничто меня вверх не подымает. А и тут как бы продолжение да всего этого дела. То есть мы можем упасть. Упасть да? Можем не упасть. Что ж, вот тот обрыв, где наша совушка сова упала. Давайте на нем здесь остановимся. С вами был Фисерк, надеюсь вам сегодня было комфортно, уютно, тепло. Ну а я прощаюсь с вами до следующей серии, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.